Всем добрый вечер, сегодня мы делимся с вами свежими новостями касательно Vault of Tanks. Новогоднее наступление 2023 в компании Милы и Арнольда. Горячо приветствуем вас бойцы, вы наверняка ждете начала новогоднего наступления 2023, а с ним ярких огней и подарков и пожалуй самого главного особого настроения. С радостью сообщаем, что зимнее игровое событие в этом году будет особенно звездным и ярким благодаря двум известным хранителям праздничного настроения. Арнольд Шварценеггер вернется, как и обещал, но не один, а в компании другой знаменитости известный любимый многими танкистами Милы Йовович. Этот яркий дуэт возглавит грандиозное празднование, которое пройдет в вашем ангаре, и будет следить за тем, чтобы все прошло как надо, и каждый получил гору наград. Новогоднее наступление 2023 начнется 1 декабря. Не пропустите, вас ждет много нового. Хотите украсть дух праздника? Ха, плохая идея. был позвать меня на вечеринку. Стоп. Снято! Всем спасибо на сегодня все. Очень продуктивный день, ребята. Отличная работа. Ну и всем хороших праздников. Но и денек давно так не уставала. Да, но мы сделали это. Да. И теперь начинаются праздники. Боже, наконец! -то. Эй, Майки, тебе понравилось? Это было супер, пап. Скажи, мы скоро пойдем? У нас же праздничный экспресс сегодня. Да. Кстати. Боюсь, в этот раз не получится, сынок. Ну, пап! Эй, Артур, пойдем, у нас еще куча работы. Иду, иду, пару минут, ладно? Слушай, Майки, у меня еще полно работы. Я должен все закончить. Ладно. Может, тогда в следующем году получится. Майки, ты поймешь, когда вырастешь. Не грусти, хорошо? В следующем году обязательно. А сейчас мне нужно работать. Эй, ты в порядке? Что? У тебя тоже кто-то украл дух праздника? Нет, просто мой папа. У него всегда много работы в это время. Ничего, мы поедем в волшебное путешествие в следующем году. Он пообещал. Мы должны что-то сделать. Не волнуйся. Я знаю, что делать. Я хочу тебе кое-что показать. Папа, пап, что происходит? Я сам не Ваш знаю. билет, пожалуйста. Поезд отправляется! праздник на свете создавайте праздник своими руками и делитесь им с другими и приезжайте к нам праздновать и веселиться вместе Это было интересно, круто и мы думаем, не забываем, надеюсь, вам тоже это понравилось и оставить только приятные и замечательные эмоции и что вы будете готовы к тому, что разработчики готовят на Новый год и вам это понравится. И конечно же наше видео тоже В котором вы можете тоже посмотреть это Или конечно же зайдя в Steam и посмотрите видео или на самом Ютубе Вот именно это видео Где вы видите было такое новогоднее наступление 2023 уже в компании и Милы и Арнольда. Ну как, конечно же, эта новость и называется. Надеемся, вам это очень понравится. Я бы рекомендовал просмотру это видео. Оставит, может, у кого-то оставит такие хорошие, прекрасные, незабываемые впечатления. На этом у нас все.